добрый день дорогие друзья сейчас мы находимся на моем канале тех минимум и я хочу вам рассказать как повысить количество просмотров ваших видео за счет иностранной аудитории понятно что технические видео да и вообще многие видео люди смотрят порой не всегда в состоянии именно воспринимать видео на слух ну какие-то неудобные обстоятельства там наушники в ушах или без наушников но читать текст глазами пробегать его они могут и это очень здорово помогает, например, слабослышащей аудитории, которые читают тексты глазами, а также иностранной аудитории, которым непонятна моя русская речь, и они хотели бы на родном языке увидеть субтитры к этому видео и понять, что происходит. Ну, что такое субтитры? Вот один из моих роликов. Нажимаем «Настройки». Видите, здесь субтитры. Они выключены в данный момент. Включаем. Причем русский у меня только на русском языке. И то создано автоматически. Давайте посмотрим, что это такое. Вот как выглядят субтитры. Попробовать вот так, нажать на шанс, преференсис. Все было бы здорово, если бы на слух наш автопереводчик не делал множество ошибочек поэтому он рассчитан на англоязычную аудиторию английский язык он понимает с любыми акцентами а вот с русского как-то делать русские субтитры получается не очень хорошо поэтому субтитры приходится зачастую править Итак, давайте посмотрим, как это дело можно исправить. Во-первых, пойдем в творческую студию, нажимаем «Изменить видео» и попадаем в нашу, в нашу подпольную кухню. Так, открываем вкладочку «Дополнительные». Вот у нас субтитры на языке я создана автоматически нажимаем на нее изменить в классической творческой студии сначала нам надо эти субтитры выправить ну, для того, можно было бы конечно и написать субтитры но это будет быстрее добренько, эра. так, что нам делать изменить жмем на эту кнопку все, теперь доступны каждый квадратик. И по мере проигрывания видео мы можем опускаться по субтитрам ниже и ниже. Итак, добренькой работы коллеги и друзья, подписчики канала и те, кто зашел сюда. Ну, это более-менее нормально. Смотрим, нет ли ошибок, проблемы зависания. Вот у меня проект, который я потратил... Ну, проект, на который, на который я потратила определенные усилия, усилия, создала его и на последнем этапе у меня зависает. Трендеринг на 45%, 25% и калом становится программа. Вот видите, вот, ну, колом становится программа. Сленг наш не совсем понимает. Давайте да, проиграем. На 45% если нам что-то непонятно. И колом становится, становится колом, видите, не закрыть, ничего нельзя, только через диспетчер задач. Вот, вот ну, что, что делать? Сразу перехожу к решению. К решению. Номер один. Можете попробовать, попробовать вот так. Пока что все совпадает и сделать, и сделать установочки на видео. Нажимаем видео и вот здесь максимум номер оф рендеринг. Это каналу нам не надо. крем Видите, как он перевел дай нами крем тайными крем динамический диапазон вообще-то давайте напишем динамический диапазон по-русски и здесь пробел превью максимум далее О, Максимум. То, То есть здесь устанавливается максимальное количество гигабайт, гигабайт оперативки, которые, которые вы позволяете. Гигабайт. Оперативки. Исправляем тут ошибку. Использовать подстройник Bigos. У меня тут стояло 12 гигабайт. Поставим точку. По возможности расставляем точки. Вот, у меня тут стояло 12, стояло, было выставлено, да, ну пусть будет стояло 12 гигабайт. Запятая. Может быть так будет легче потом переводить. Теперь понятно, да, как нам править субтитры. Я не буду их править все, это еще три минуты. Сэкономлю ваше время. Вот, будем считать, что мы это завершили, редактирование, опубликовать изменения. Нажимаем на кнопочку, публикуем наши изменения. Посмотрите, наряду с русскими, которые созданы автоматически, у нас появился русский. Субтитры на русском языке. Вот. теперь далее нажимаем на кнопку действия и нажимаем на sbv у нас скачается в формате sbv я думаю перешло в загрузке будем искать файл captions sbv давайте посмотрим куда он скачался да и вот он у нас наш файл который скачался открыть вы его можете если у вас непонятно чем открыть программкой блокнот но ну, у меня открывается видите в каком формате пишется время и все наши субтитры что нужно сделать правка выделить все, ну или горячими клавишами, как вам удобнее. И правка копировать. Скопировали буфера отмена. Теперь идем э, переводить на английский язык. Куда? В Яндекс переводчик. Вот у меня открыта вкладочка. С русского на английский. Сюда вставляем наш э, текст. Вот они наши субтитры. И вот они перевелись на английский язык. Если вы сильны в английском, пожалуйста, проверяйте. Ну, здесь более-менее прилично переводится. Если на русском тут нет абракадабры, то и на английский более-менее сносно переведется. Копируем. Скопировали. Теперь возвращаемся в наш документ который открыт у меня вот. и вместо вот этого русского варианта вставляем английский вставить вставили и сохраняем этот файл сохранить теперь эти субтитры нам надо опубликовать на английском языке в нашем видео что мы сейчас и сделаем? Выбираем субтитры на английском языке из вкладочки английский. Жмем далее загрузить субтитры и выбрать файл наш captions, который у нас на английском языке. Все, наш файл подсоединился. И теперь субтитры на английском языке должны появиться у нас в самом видео. И теперь остается только проверить наши английские субтитры. Открыли вкладочку субтитры, идем в «Настроечки», жмем колесико, субтитры включены, английский язык, субтитры на английском языке. И как видим, у нас появилось английское написание. Я говорю по-русски и соответствие речь, субтитры на английском языке. И теперь у вас будет своя анг англоязычная аудитория, то есть практически весь мир. Им будет понятно это видео, и соответственно у вас увеличится количество просмотров. И количество подписчиков. Я же желаю вам всего доброго, успехов, удачи. Будьте со мной, подписывайтесь, с вас лайк. Всем пока. Диана.